Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить торт медовик с кремом пломбир. Он у меня будет в виде головы хаги-ваги. Я уже сделала себе трафарет, вырезала. Сейчас по нему буду раскатывать тесто и выпекать коржи. Ссылочку на рецепт медовых коржей оставлю под видео в описании, чтобы не повторяться. Так, первый корж у меня уже готов. Я его сняла. Второй переношу на противень. Переносить на противень нужно аккуратно, чтобы не растянуть корж, так как он в итоге обрезаться не будет. Поэтому вот я переложила. Сейчас подгоню по моему трафарету. Выпекается корж примерно 5 минут. У меня получилось 5 коржей. Размер, скажу, приблизительный. 25 на 20. С учетом того, что торт у меня будет открытый, значит, мне нужно сделать красивый край. По краю из кондитерского мешка я отсажу пимпочки такие, в центр выложу крем. И визуально делю крем на 4 части. И собираю торт. Торт собрала, отправляю в холодильник на пару часов. Украшать торт я буду белковым кремом. Он у меня заварен на водяной бане. 5 белков, 10 столовых ложек сахара. Подробный рецепт будет у вас под видео в описании. Здесь меньше сахара в два раза, так как на сиропе крем белковый заварной я готовить не умею. А это отличная альтернатива этому крему. Готовится намного проще. Часть белого крема я отложу, а оставшийся окрашу. У меня есть пример этого страшного персонажа. Цвет такой немного васильковый. Сейчас попробую в такой же цвет окрасить белковый крем. Для начала я буду использовать голубой водорастворимый краситель гелевый. И добавлю, наверное, сухой водорастворимый Кейк Colors. Я еще добавляла розовый краситель Кредо водорастворимый гелевый. Ну, такой цвет получился у меня. Он, конечно, не соответствует Хаги-Ваги. Но очень приближенно похож. Данный белковый крем окрашивается очень плохо, поэтому очень много красителя уходит для насыщенного цвета. Поэтому, когда вы устраиваете детский праздник, учтите это. Деткам желательно не есть. Я возьму насадку травка и буду отсаживать крем на торт. Сейчас нужно будет сделать рот. Он у него довольно немаленький. Мне нужно сделать вот эту черную основу. Раскатывать я буду на силиконовом коврике. Мастику я готовила самостоятельно из маршмела, Окрасила в черный цвет. Припыляю сахарной пудрой. И раскатываю. И для начала я сделаю треугольник. Сейчас беру красную мастику и мне нужно раскатать ее так, чтобы сверху она закрывала вот эту черную часть. Белый крем положила в кондитерский мешок, обрезала уголок буквально на пару миллиметров и отсаживаю зубы. Вот такой получился у меня хаги-ваги торт. Смотрится очень красочно, ярко, так прикольно, конечно. Сегодня у нашего племянника день рождения, исполняется 7 лет. Так что, кому идея видео понравилась, была полезна, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго, будьте здоровы! Всем пока-пока!